Друзья, всем привет! С вами Юрий Павлов. И сегодня я хочу ответить на следующий вопрос. Цитирую. Вопрос звучит так, нам написали, поделитесь сайтом, где размещается, где искать имущество госкорпорации. Самое интересное, что если сравнить имущество госкорпорации да, И все это направление Здесь не так, как на других торгах Здесь единого сайта не существует То есть нет такого сайта, который Так называемый агрегатор Который собирает все-все-все-все все торги На всех площадках И на одном сайте можно посмотреть Почему? Потому что, во-первых, рынок новый Во-вторых, соответственно, ниша как бы пустая И такой реализации еще просто не сделали В этом есть плюс да? То есть не может каждый желающий прийти найти сразу все имущество, да, это немножко усложняет поиск, и поэтому конкуренции мало. Для того, чтобы начать самостоятельно что-то делать новичку, я бы посоветовал такие сайты, как Газпром, да, то есть э, там, во-первых, удобный поиск, там легко разобраться новичку, и здесь есть и плюс, и минус, да, то есть э, из плюсов вот эта вот вся простота, из минусов все, что первое приходит многим в голову, это такие компании, как «Газпром», «Аэрофлот» и так далее. То есть, значит, и там в первую очередь самое хорошее имущество будет раскупленное. Поэтому нельзя долго учиться, понимать, как устроена эта площадка, потому что пока вы этому научитесь, если это будет затянуто по времени, там уже все хорошее раскупят. Потому что, напоминаю, вообще имущество госкорпораций, оно разное. Бывает. По обычной цене имущества, бывает ниже рынка, бывает прям реально за 50% без конкуренции забирай, да. И вот на самых известных площадках вот такое имущество выгодное, ну быстрее всего разберут, но площадок много. Ну начните с Газпрома, я думаю и ваши мечты скоро сбудутся. С вами был Юрий Павлов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик нажимайте и жду вас в следующих видео. Всем пока.